Инженерные подразделения ЮВО перевооружают на новые системы дистанционного минирования земледелия. Министерство обороны продолжает укреплять южное направление, являющееся одним из самых опасных на сегодняшний день. С этой целью запланировано перевооружение инженерных подразделений ЮВО на новые системы минирования земледелия. Российское военное ведомство приняло решение о перевооружении инженерных частей ЮВО на новейшие минные заградители земледелия. Поставка машин, государственные испытания которых завершились только в ноябре прошлого года, уже началась, первые системы поступили на вооружение дивизиона 11-й инженерной бригады ЮВО. Произошло это в конце 2021 года, в настоящее время личный состав отрабатывает новые способы дистанционного минирования. Как сообщают известия со ссылкой на военные источники, в очереди на перевооружение стоят инженерные полки 8, 49 и 58 общевоисковых армий округа. Поставка систем земледелия будет осуществляться по мере их выпуска в рамках Гособоронзаказа. Также в 2022 году комплексы земледелия поступят в Центральный военный округ. Инженерная система дистанционного минирования, ИСМ, земледелие напоминает РС и также использует боеприпасы калибра 122 мм. В состав комплекса входит боевая машина на восьмиколесном бронированном шасси КАМАС, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами. На каждой боевой машине установлены по два блока на 25 ракет каждый. Она оснащена спутниковой навигационной системой, компьютером и метеостанцией. Это позволяет вносить коррективы и учитывать влияние погоды на полет ракет. Система позволяет оперативно создавать минные поля на особо опасных направлениях на расстоянии от 5 до 15 километров быстро и по заданной схеме. Система укладывает мины о поле любой сложности, в том числе и с готовыми проходами для своих войск. Всем спасибо за просмотр.